А вот следующие три упражнения, они очень хорошо подходят для тех, у кого проблемы с мочеполовой системой, да, для тех, кому нужно укрепить мышцы тазово дна. Мы тянем руки вверх и просто садимся вниз. Вверх, вниз. Вверх. И еще. Хорошо. Тянем немножко. Ага. Подтягивайте копчик вовнутрь. Чувствуйте, как подбирается низ живота? Мышцы тазового дна. Еще разок. Последний раз. Остались в приседе. Из этого положения взлетаем. Хоп, хоп, еще, хоп, хоп, еще, хоп. Еще. хоп. На выдохе. Корпус слегка наклонен вперед. Еще. Помним, да? Низ живота держим. Копчик в себя. Последний раз так же. И теперь руки на колени, круглая спина, прямая спина. Немножко расслабились. Поднимаемся вверх, собираем обе стопы. Ну и теперь совсем веселое упражнение, но, тем не менее, очень хорошо помогает нам с вами поддерживать нашу мочеполовую систему. Наш корпус, наше тело в тонусе. Еще. Пятки ввозь. В одну сторону, в другую сторону. Угу. И корпус. Корпус, конечно, работает. Ну и вы чувствуете, как включилась в работу ваша дыхательная система конечно же улыбайтесь, потому что я уверена, что у вас все получается и вы молодцы. Последний раз также вверх, вынимаемся, вдох, делаем вдох, выдох, еще раз также вдох, выдох, раскачать корпус. Вдох, опускаем руки вниз, выдох, раскачали себя. Восстанавливаем дыхание, чувствуем, как наше тело наполнилось энергией, чувствуем, как каждая ваша клеточка говорит вам спасибо, вы молодцы.